Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера. И в этом видео мы будем с вами обставлять комнату в скандинавском стиле за 100 тысяч рублей. Я не раз слышала такую фразу, что, конечно, на большой бюджет можно сделать красивый, стильный интерьер. А вот что делать, если бюджет совсем ограничен. Ну что, давайте попробуем полностью обставить комнату за 100 тысяч. Возьмем среднестатистическую комнату около 12 квадратных метров. На полу ламинат спокойного оттенка. На стенах светло-серые обои. Вдоль стены ставим диван-кровать Амели от Хоф. Мне нравится эта модель своей универсальностью. Если вы смотрели мой ролик про базовый интерьер, то увидели, как такой диван можно вписать в практически любой по стилю интерьер. Стоимость такого дивана 35 999 рублей. Цвета разные, но для скандинавского стиля больше всего подойдет серый и бежевый вариант. Здесь есть фотографии и отзывы покупателей, так что можете почитать отзывы про этот диван. 100 тысяч отнимаем 35 999, на весь остальной интерьер у нас остается всего лишь 64 тысячи. Стилистику интерьеру можно придать аксессуарами. Выберем постеры. Мне нравятся вот такие на Алиэкспресс. Ссылки на мебель и аксессуары, которые я подбираю в интерьер, я оставлю внизу. Но всегда помните, покупая товар в интернет-магазине, смотрите отзывы покупателей, фотографии товара, анализируйте, чтобы это все не было фейковым, смотрите, сколько покупок было совершено. Обязательно смотрите габариты мебели и аксессуаров, прикиньте, подойдет ли по размеру этот товар ваш интерьер, и после этого уже можно заказывать. Очень часто продавец предлагает удачные варианты развеса, как вот здесь, например, он предложил 6 картин, вот так интересно повесить, и указал размеры рамочек, которые для этого необходимы. Прежде чем заказывать, эти постеры, они приходят в рулончиках, рамочки нужно покупать отдельно, мы идем в Leroy Merlin и выбираем нужные нам рамочки, мне понравилась вот эта серия с черными рамами, здесь как раз есть все варианты которые нам нужны, вообще конечно классно смотрится когда несколько рам у нас одного цвета, несколько рам другой какой-то тематики, есть какая-то одна может быть интересная рамочка. Или, как вот здесь предложил производитель постеров, сочетать рамочки по дерево и черные рамочки. Итак, размеры у нас вот такие. Цены рамочек тоже есть на сайте. И в общей сумме у нас получилось за все рамы 2,700. Теперь можно заказывать постеры. Ну вот смотрите, два примера показываю. Здесь постеры полностью по размеру рамок. Вот в этом варианте, это то, что предлагает нам продавец картинок, к этим постерам добавляется еще паспорту. То есть это еще одна дополнительная белая рама или попросту белый листок бумаги, имитирующий рамку, и потом уже идет основная рама. Паспорту можно сделать из обычного ватмана, но посмотрите, насколько легче и интереснее смотрятся картинки. Поэтому если мы решили, что нам больше нравится с паспорту, то нам нужно заказывать не конкретно вот эти размеры, а немного поменьше, чтобы 5 сантиметров с каждой стороны у нас перекрывала рамка паспорту. То есть Вот этот постер, рамка для которого у нас 50 на 70, мы заказываем 40 на 60. Общая цена за все постеры у нас составила 3343 рубля. Дальше декорируем диван. Добавляем подушки, мне понравились вот эти. Для них нужна сама подушка, мы можем ее купить в Леруа Мерлен, она стоит 94 рубля. Обратите внимание на габариты 40 на 40. Мне понравились вот эти две наволочки. В итоге две такие классные подушки в стиле у нас получились по цене 716 рублей. Для большего уюта подбираем ковер. Его я также нашла на Алиэкспресс. По размеру я подбирала 2,5 на метр м, чтобы он был чуть побольше дивана. Но вообще, как бы основное правило, как располагать ковер относительно мебели, это чтобы передние ножки мебели всегда стояли на ковре. У нас так все и получается. По цене ковер 7333 рубля. И на весь остальной интерьер у нас остается... Практически 50 тысяч. Добавляем столики в скандинавском стиле. Мне понравился вот такой вариант. Причем здесь можно повыбирать разные столешницы. Я остановился вот на таком варианте за 7986 рублей. Мне кажется, они отлично вписались в наш скандинавский интерьер. И в итоге у нас остается 41 923 рубля. Для большего уюта я предлагаю добавить к дивану вот такой торшер за 3630 рублей. На сайте он есть в белом и в черном варианте. В принципе, нам может подойти и черный, потому что у нас рамки черные. Но мне вот понравился такой белый. Мне кажется, он такой легкий, воздушный. В итоге остается 38 тысяч. Как правило, напротив дивана у нас висит телевизор. Под телевизор я выбрала тумбу. Из гипермаркета мебели Хофф, тумбы Скандика Хортон за 9599 рублей. Вообще, если вы хотите обставить интерьер в скандинавском стиле, то здесь прям отличная коллекция. Минус еще практически 10 тысяч, остается 28 тысяч рублей. Вешаем телевизор и рядом можем еще расположить шкаф-витрину из той же серии за 11 рублей. Вообще коллекция просто шикарная, здесь много всяких предметов, есть отзывы, вот реальные фотографии покупателей. В итоге отнимаем еще 11699 рублей. Атмосферность придаем аксессуарами, вешаем на стену ловца снов. Он стоит 1054 рубля, я его нашла на Алиэкспресс. Здесь много разных вариантов, их можно подсветить гирляндами. Мне понравился вот этот вариант. В итоге у нас остается 15 15941 рубль. И любой скандинавский интерьер у меня еще ассоциируется и с растениями. Но если мы готовим квартиру, например, под сдачу, и нет возможности разводить настоящие цветы, то я предлагаю разместить здесь искусственное растение. Вот такую небольшую пальмочку. У продавца она вот... В таком каком-то непри... неприглядном горшочке. Такой горшок можно поставить в корзинку, которая органически впишется в скандинавский стиль. Само растение у нас в высоту метр двадцать. Вот оно. Цена 4127 рублей. Будем округлять. И корзинку я выбрала в диаметре 17 сантиметров. По цене 460 рублей. Растения плюс корзинка вместе составили 4587 рублей. И у нас остается тысяч. Еще нам необходимо разместить верхний свет. Нужна люстра на потолок. Я предлагаю ее выбрать тоже в таком стиле белое плюс дерево. По цене она 6096 рублей. На сайте производителя она есть в разных цветах. Разное количество лампочек. Мне понравилась вот эта беленькая. В итоге у нас остается 5258 рублей. Но ну, Интерьер почти готов, но я предлагаю его еще завершить шторами. Еще есть стена, где есть окно. Шторы я подобрала в хофе. Шторы на ленте, вот с такой льняной текстурой. Очень приятный, благородный цвет. И тюль, тоже такого очень приятного оттенка. Тюль плюс ночные шторы составили в сумме 3997 рублей у нас осталось 1261 рубль это как раз чтобы купить карниз для шторы боковины и крючки для штор в итоге у нас остается 25 рублей конечно я не учла всякие мелочи это например соединительные шины для карниза лампочки, гвозди, ватман не посчитала для паспорту, но в целом в 100 тысяч мы уложились. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться, тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Пишите в комментариях, какие интерьеры и на какие суммы вам еще интересно посмотреть. Я желаю всем отличных ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока! On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah Push and pull and repel any hate, go create